Хочу сказать свою историю, что я пришла сюда абсолютно с нулевыми знаниями, так как я в компании, от которой пришла, была на ставке артиста-балета, и в маркетинге для меня было просто все абсолютно ново, но сейчас я выхожу, конечно, не могу сказать, что я там уже все-всезнайка и пойду сейчас со всех учить и говорить, как правильно делать, что в компании, но мне было очень интересно, я очень хотела получить эти знания и... В принципе, те цели, которые я себе ставила, я их достигла, и огромное спасибо преподавателям.